Что хотелось бы сказать? Пусть окончание какого-либо этапа в жизни всегда будет началом чего-то нового и большого. Давайте держаться вместе, и у нас обязательно все получится. На часах 0, 10. 10. 10. 10. 10.